И снова всем welcome, Это снова я, ДНГП, и на этот раз я нахожусь около стадиона International Yokohama Stadium. Здесь проходили Олимпийские игры, и сегодня у нас речь пойдет про Олимпийские игры в Японии, и в том числе про немного расскажу про вакцинацию в Японии. На данном стадионе проходил футбол. Если вы смотрели Олимпийские игры в Японии, вы могли видеть игры на этом стадионе. Немного покажу здесь окрестности. Сегодня, наконец-то, хорошая погода, и можно нормально снять видео. До этого две недели шли дожди, и не получалось снять видео. Олимпийские игры в Японии проходили очень тихо, и государство всячески старалось это скрыть. Они убрали всю символику с со станцией. То есть станции были обычными, то есть, никак в Олимпийские игры, никакой, никакого праздника не было в городах, никакой атмосферы праздника не чувствовалось. И в данном случае, что я могу сказать, конечно, я понимаю, властей сделали это специально, чтобы люди поменьше выходили на улицу, поменьше были где-то у стадионов не отмечали не праздновали и ну потому что сами знаете что происходит в стране и это как бы не очень хорошо если люди будут больше болеть поэтому государство решило что лучше они не будут никак объявлять никак это все показывать то есть вот как вы видите данный стадион э, практически остался без изменений с тех э, Дни, когда проходили Олимпийские игры. Но что здесь было, так это был кордон. Этот стадион полностью огораживали забором. Полицейские, вот видите, до сих пор конусы стоят. Здесь стояли патрули полицейских и никого не пускали. То есть стадионы все были закрыты для посещения. Даже в, те, в то время и в те дни, когда Олимпийские игры не проходили. То есть там подготовка была какие-то дни пускали только людей, ну, спортсменов и их команды, поэтому я не мог никак пройти никуда ни на один стадион. Даже те, кто были как-то связаны с олимпийскими играми, например, вот занимались, занимались переводом или, или там привозили, отвозили людей там водителей, их не не могли пройти на стадион. Да, и поэтому я не мог никак пройти туда, на стадион, и записать какое-то видео. Сами знаете, даже люди, у которых были VIP-билеты, которые купили их за, за очень дорого, не смогли туда попасть. Все билеты были э, отменены и деньги возвращены, насколько я знаю. Теперь расскажу про те ограничения, которые власти Японии ввели во время прохождения Олимпийских игр для всех жителей Японии. В частности, в тех городах, в крупных городах, где проходили Олимпийские игры, были закрыты. Ну, на время проведения Олимпийских игр были закрыты платные трассы. Именно въезды, выезды были открыты. То есть вот ты можешь приехать по платной трассе, заехать, например, в Токио куда-нибудь в центр и выехать. То есть, с платной трассы на, на улицу. Но если тебе надо из Токио куда-то выехать и поехать по платной трассе, ты этого сделать не сможешь, потому что э, въезды просто были закрыты полицейскими. И ближайшие въезды были где-нибудь в Кавасаке, в Чибе, в э, Сайтаме, но только не в Токио, не в этих городах, где проводились Олимпийские игры. Кстати, данный стадион находится, хоть и написано, что это Якогама, да, но фактически, фактически он очень близко находится к Токио. То есть вот на, на примере, вон, видно, вон там идет платная трасса, да, и въезд вот здесь, по-моему, насколько я помню, тоже был закрыт. Там въезд на нее вот идет, вот, способ поворота. И въезд там был закрыт во время Олимпийских игр. Поэтому это было очень неудобно для тех, кто работает в Токио. Вот наш, наша компания как раз находится в центре Токио, офис и мы частенько выезжаем на тестовые полигоны для тестирования дронов для тестирования разных систем и нам нужно возить оборудование с собой конечно же а чтобы привести оборудование с собой нужна естественно машина которую мы же арендуем и на ней едем и это было очень неудобно то что чтобы уехать куда-то за город нам нужно было Сначала выехать из Токио, заехать на платную трассу и после этого уже ехать куда-то за город. А чтобы выехать из Токио в рабочий день по пробкам, это требуется очень много времени. Но ну, представьте, все, все водители, которые были раньше на платной трассе, вниз спустились на бесплатной дороге и образовались еще больше пробки, чем были раньше. Что еще было сделано властями в данном случае на время проведения Олимпийских игр они сократили количество поездов и даже убрали некоторые экспрессы с, этих, с линии и закрыли некоторые станции. Насколько я помню, там около 3-4 станций было закрыто всего. О, какая машина едет. Я думаю, многие знают это. В общем, Олимпийские игры совершенно не ощущались в городе, даже если ты живешь недалеко от стадиона, никакие символикой нигде не было установлено, никакая символика нигде не была установлена. Только у стадионов висели флаги Олимпийские и символика стран. То есть это флаги стран, которые участвовали в Олимпийских играх. Но на данный момент мы видим, что уже все сняли, хотя сейчас, насколько я помню, идут еще олимпийские игры, но у них там ограниченное количество стадионов, и те стадионы, которые не включены в этот список, уже как бы свободно для посещения, и никаких ограничений там нет. Теперь, что касается вакцинации, ну вообще в целом про вакцинацию немного расскажу. Она началась такая массовая примерно за месяц до начала Олимпийских игр, это где-то в июне, в начале. И, или в середине, точно не помню, но она началась в установке для тех, кому свыше 60 лет. То есть все остальные граждане не смогли начать вакцинацию в это время. И она была в несколько этапов. То есть сначала они вакцинировали всех, кому 60 и больше, больше лет, потом вакцинировали от 40 до 60, а после от по 18 до 40 лет как по мне, так вакцинация была организована не очень хорошо. И хорошо, что были некоторые компании, стартапы, которые организовали свою вакцинацию. То есть в, в данном случае были некоторые стартап-компании, например, как Coral, в которых были э, проект, скажем так, вакцинации для IT-компаний. То есть любая IT-компания могла подать список своих сотрудников, кто хочет вакцинироваться в данную организацию. И они уже оформляли эти заявки, купоны на вакцинацию для этих людей. Можно было также туда добавить в, эту, в этот список свою семью, то есть, но единственное, что было неудобно, там вся семья должна была идти на вакцинацию в один день. И если вот у вас есть дети, и оба родителя будут вакцинированы, то это не очень хорошо ухаживать за детьми будет этим родителям, если они оба болеют. Но ну, как бы после вакцинации вы знаете, там, что есть какой-то период, когда ну, организм привыкает к вакцине. Вакцинация, конечно, дело хорошее. И вот эти стартап-компании они начали с вакцинации вакцины Модера. Или Модерна, как-то так называлась она. И данная вакцина была очень популярна среди работников. Она, кстати, до сих пор... Делается вот на станции OT-мачи. Любой желающий может на данный момент прийти и, если у него есть купон, сделать вакцину. Но стартапы уже закончились. И раньше они были, сейчас уже нету. Для компаний иногда только появляются какие-то небольшие кейсы, где доступно, например, там 1000 вакцин, там 2000 вакцин. И компании, у которых небольшие, могут вступить и поучаствовать, завакцинировать своих людей. Ну, с, с, с сотрудников. А что касается обычных граждан, вот, например, в нашем городе, в Кавасаке, она э, всем давно вы раздали эти купоны на вакцинацию, но объявление, когда будет регистрация на вакцинацию, и сама вообще вакцинация никак не начиналась. И она только началась примерно в начале августа. То есть в начале августа была первая регистрация на вакцины. Причем это все было сделано так э, неудобно. Во-первых, там было два варианта только регистрации. То есть вот у вас есть купон, есть номер, и вы должны этот номер и в свой день рождения то есть ввести в систему. После этого вам пришлют письмо с, с паролем, там, с новым паролем. Вы вводите этот пароль, и начинается регистрация. Или же вы можете позвонить по телефону в центр вакцинации и зарегистрироваться. Но какие здесь были неудобства? Сейчас я подробно расскажу. В данном случае первое неудобство – то, что телефонная линия сразу же легла. То есть там вообще не было возможности дозвониться до них. У них там сначала что-то кто-то там отвечал, но потом все, гудки пошли. И сказали, что линия перегружена, перезвоните позже. А позже уже там все, нет мест, как бы, Но ну, имеется в виду для вакцинации. Второе неудобство, которое я столкнулся, это на сайте. Первый же день, когда регистрация открылась, сайт лег. Просто сразу же лег. И не, нельзя было, ну, как бы, потом он восстановился, конечно, со временем, но куча ошибок, нельзя было выбрать нормально госпиталь, нельзя было выбрать нормальное время. Постоянно какие-то лаги, какие-то баги. и, В общем, невозможно было использовать его нормально. При этом я вам скажу, что счет там шел на минуты, потому что открылась вакцинация, запись на вакцинацию в 8.30, а закончилось, как, когда уже не было свободных мест на э, вакцинации, уже где-то в 9.15. То есть 45 минут. Вот кто успел, тот зарегистрировался. Кто не успел, до свидания как бы в следующий раз. Вот и представьте, вот вы заходите на сайт, там список из 50, например, госпиталей, которые оказывают услуги вакцинации, при этом у них у каждого есть свое время. То есть там запись уже была, например, закрыта на август и на сентябрь месяц, и только с октября месяца можно было записаться. При этом список никак не обновлялся, то есть список как был. Если даже в госпитале закончилось, например, свободные места, вы все равно там его видите в списке, и вы не знаете, есть ли там свободные места или нет. Это никак не отображалось. Вы должны именно зайти, выбрать его, потом зайти, выбрать время, точнее месяц, день, и после этого вам будет показано, есть ли там свободное время на запись или нет. И вот это, чтобы сделать для одного госпиталя, это минимум надо ну, минуты 2-3 потратить на то, чтобы вот просмотреть эту информацию. При этом вы тоже не знаете, где он находится, потому что не было карты, а только адреса. И люди, которые, вот, например, им плохо ориентируются по адресам, им надо было этот адрес вбить в Google, там потом это все дело посмотреть. Близко это к дому, не близко. Как добраться и вообще... Вот. Если смысл регистрироваться в этом госпитале. И получается, что если вы, например, ну, тратите на один вот этот вот госпиталь примерно 2-3 минуты, а в нем нет свободных мест, ну все, приходится идти на другой госпиталь, такая же система, на другой, на другой. И вот это очень неудобно, вот так вот прыгать по госпиталям, там искать, выбирать. При этом на следующую неделю, когда они поправили некоторые баги, некоторые ошибки убрали, они не исправили вот эту вот систему, где ну, те госпитали, в которых нет свободных мест, чтобы они не отображались списке, но они все равно отображались, и поэтому делать было нечего, приходилось опять щелкать по этим госпиталям и проверять это все дело. Мне как бы удалось зарегистрироваться в первый день, но вот жену я не успел, не смог зарегистрировать, потому что не было свободных мест. На следующей неделе ее зарегистрировали тоже и все как бы нормально. Но единственное, что придется ждать где-то до середины октября, потому что ну другого более раннего периода, когда можно было сделать вакцинацию, не было. Вот такая вот система, не очень удобная. При этом как бы вы должны понимать, что все это как бы на японском, естественно, вы должны все это читать, там все эти соглашения, все это должно быть, ну, по идее, по... должна быть и английская версия, но английской версии там, естественно, не было. И как бы ты должен знать японский, чтобы это все дело зарегистрироваться и там все пройти. Да, как вы можете видеть, я... Сегодня в футболке с олимпийской символикой. Это футболка от фирмы Axis, Ну, вот эта вот фирма. Это тоже официальный бренд проведения Олимпийских игр в Токио. И да, она не, не была представлена в, в мерчах от Олимпийского комитета, именно вот токийского, но она была как бы дополнительно потом продавалась в некоторых магазинах. Кстати, на данный момент, по-моему, тоже еще продается, хотя точно не знаю, может, уже закончилось. Там сзади, кстати, написано, по-моему, «Джапан». И что касается самих вакцин, всего в Японии было две вакцины официально, которые были доступны для регистрации на, через сайт или через эм, телефон. Это Pfizer и вот это Moderna. Но большинство из них – это Pfizer, модерна она как бы уже заканчивается и она была только вот для работников там для работников компании для госслужащих кстати в японии наконец-то начали вот из-за массового японии из за массовой вакцинации э, сразу же ну как бы они начали большими темпами ускоряться примерно по одному проценту в день они вакцинировали 1 1 процент всего населения японии в день то есть это очень много. Но при этом я могу сказать, что они стали проверять намного больше людей. И по сравнению с тем периодом, когда до Олимпийских игр они проверяли, у них было всего там по 2000 человек в день, где-то так, заболевших, да, то когда они начали массовую вакцинацию и массовые проверки, вот анализы э, у населения, вот, количество заболевших, в день увеличилась в 10 раз но я думаю что и раньше также было просто они не всех проверяли или просто отсылали их домой чтобы они статистику не портили но ну, как бы это логично иначе бы хрен бы кто туда согласился ехать в японию на проведение олимпийских игр когда там куча больных каждый день там по 20 с лишним тысяч больных выявляют выявляют и тут как бы но ну, это понятно что Логичный ход со стороны вот, государства, но это нелогичный ход со стороны ну по отношению к жителям. Потому что если жители болеют, да, его просто говорят: да иди дома, сиди и все. И как бы не, просто не приходи на работу там. У ну, благо люди сознательные, они маски носят там эти, как-то даже для детей есть маски, стараются там держать социальную дистанцию. Но не все такие, не все такие сознательные, не все такие культурные скажем так были даже несколько скандалов там когда люди специально не надевали маски что в самолете что где-то в, в э, кафе и люди приходилось вызывать полицию чтобы усмирить этих э, товарищей кстати ну как бы это добровольно принудительное ношение масок на самом деле в японии если вы находитесь в общественном месте это к примеру магазин там неважно какой-то спортивный комплекс э, или этот самый кафе. Ну какая тачка несется. Да, тут модные машины катаются. Это шин Юкогама. Там вон, вон в той стороне находится шин и там э, достаточно такой хороший райончик. То есть люди там живут не бедно. Да в целом вообще вот это Юкогама, Кавасаки. Здесь народ такой тоже. Недалеко от Токио живут и у многих хорошие машины. Потому что места больше, чем в Токио. Ну вот и все, что я сегодня хотел вам рассказать. Если вам понравилось, не забывайте подписываться, ставьте лайки. Делитесь этим видео с друзьями. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о Японии. А также пишите комменты, чтобы вам еще хотелось увидеть о Японии. вообще в целом по поводу новых тем для видео будет интересно почитать. Возможно, что-то и сниму на эту тему. Ну все. До новых встреч. Увидимся.